а are... Всем привет, ребят! Ну что, пробуем сегодня опять э, затащить то, что мы не смогли затащить в прошлый раз благодаря. Я считаю, это багом, недоработкой. Не знаю, посмотрим, что у нас. Сегодня изменится в этом плане. Сможем ли мы все-таки зафармить все три этажа? Так. Пока есть возможность. Давайте заберем нормальный этот. Еще 4 попыточки. Камешки. 100. 200. И... Ну, такое себе. А, еще одна попытка у нас. Чик. Еще два камешка. Так, самики забрали. Ой, ничего себе. Надо не забывать забегать в лабораторию. Все время забываю. Забирать попытки до двадцать седьмого. А, так, за вход. Поехали. <связь> так вроде 6 наших основных есть остальные берем допов не прокачанных надо как-то землеройку качнуть блин я надеюсь я сегодня смогу уже наконец-то затащить Но это не точно. Это как обычно. Сейчас опять опять попадем с вами на какую-то фигню. Кстати, может вытащить нового супер -пэта, попробовать. Вот смотрите, как тут уже рекламу типа просмотреть я не помню раньше было такое или нет а, такс супер питомец а у меня тут только это есть обезьяна не понял должна же быть еще печалька Наверное, после обновления сегодня дадут. Ладненько, побежали. Будем пробовать. Какие варианты есть. Но ну, я думаю, тут по ее эволюция. Не, нормально все затащили. Нормальные пачки пошли. Шанс сливо, как обычно. блин одна пачка лучше другой тут дрейк тут космо наверное лучше напасть через дрейка попробовать блин тут наверное сейчас меня сольют не тащим красавчики ну реально побашка и э, <ф> <nose> Блять. жесть просто жесть У меня розу ушатали посмотрите как выражай держался до последнего да. короче вот так вот ребятушки попали мы как обычно просак так давайте сейчас включу рекламку я уже не знаю честно я уже что я уже здесь только не пробовал это просто пипец <смех> Улыбнула реклама <смех> С фейсбука Кто смотрел на Алексей Яткин Обратите внимание на, на фотографию Это просто ор Это просто угар какой-то Я не знаю кто это делал Но Реклама фейсбука зачет Блин, ну я не знаю. Я чувствовал, что мы сейчас их не пройдем, просто тупо. Ну, добейте, красавчики. Отлично. Даже не слились, но ну ничего себе. Жестко. Блин, вот поднял силу, и у меня такое ощущение, что намного сложнее стало проходить. Не знаю, что так. Но герои стали, блин, пожестче появляться. Но тут мы должны однозначно затащить. Да ладно, скажите, что Атлант... Не, нормально, Я думал, Атлант сейчас включится, нас вообще ушатает. Первый этаж есть. Поехали дальше. Как это? Я ничего не выбрал, она меня пропустила. Блин, тут уже пачки посерьезнее идут. Может это сделать кому-то здесь эволюцию, прокачать. Какой вариант. Была бы, конечно, Фрея, я бы, наверное, Фрею качнул. Но так как Фрея здесь нет, приходится мучиться. Вот, блин, чуть не напал. 186. Ну, в принципе, меня супер-питомцы тащат. Мы должны должны их шатать, по идее. Без вариков. Сейчас можем слиться свободно, блин, Бигфут и тыква. Ну, ну, ПБшка давай, красава. ПБшка реально за... Что, блядь? Что это было? Череп, что ли? Кто-то так моих шатанул жестко. Или Анубис, или череп. Блин, жестко. В общем, шанс лива, как обычно, ребята. Без ворожая сейчас, наверное, нас тут ушатают. Ой, хорош. Розочка хороша. Я не знаю, правда, что... Ну, тут у меня даже восстановить некого. Блин, тут, наверное, шанс лива максимальная сейчас будет. Давайте на всякий случай доставим еще обычных. Сделаем зеленого смотра. И и, и и и забежим ну, поехали вариант вариантов нет 600 сама втратить на Рез, ну я даже не знаю А, в принципе, у нас же есть Мы же за этаж прошли Если что, мы там все поехали Что-то я не подумал У нас одна сумочка есть Ну, может, хоть кого-то подобьем Ой, хорош, Розочка Посмотрите, что Роза вытворяет Просто песня Вот этот герой, ну реально, у меня здесь тащит Вместо Фреи Роза просто тупо красавица Ну, плюс Стрелок еще тоже так, у нас места не хватает, судя по всему. О, oh майк, сколько у меня здесь плюх собралось. Так, отлично. Третий этаж, ребята Страсти накаляются Блин, драйки, я не знаю я Опасаюсь этих драйков Тут одержимые тоже Поехали, попробуем В принципе В принципе у нас супер пат есть Розочка включилась, отлично, изи просто Просто изи Втроем расшатали Так, хранитель фрея Ну вот такая же пачка Я надеюсь, здесь мы тоже сейчас затащим Роза хорош. Блин, ну реально, можно с розой бегать на мелких. Роза очень хороша. Командорка. Ворожей. Блин, дрейк. Ну тут, наверное, уже все. Супер-питомцы. Ну, ну, ну, ну, ну, ну, зарядите розу. Ну, наполовину ушатали. Давайте попробуем. В принципе, с выражаем. Думаю, должны затащить сейчас. Но это не точно. У меня здесь нету ремок. Мне бы ремки сюда. С ремками было бы намного проще все. Но, к сожалению... Так, отлично. Ой, вообще... Что, блядь? Охренеть. Просто офигеть. Тупо, блин, ушатались походу на отражалке. Половина пачки вылетела в никуда. Really right. baby, know, go. Так, хранителя, ну без... Однозначно через верх надо идти. Других вариантов нет. Блин, почти. Роза хороша, конечно. Наполовину ушатали. Так, у нас есть еще одна попытка. Конечно, так в ходить тоже не в кайф. Так, хорошо. Так, главное, никто не слейтесь. Оно без минуснулся, смотрю. Ну, не страшно. Главное, что роза есть. Блять, сейчас будет такое чувство слив. 215 левела. Блин, бигфута, бигфута, бигфута, морозьте. А -а -а. Блин, что делать Ладно, пофиг Поехали, 600 самов Потратим Я надеюсь Я надеюсь, это оправдается Что это, блядь, такое Сука, Пипец Да. Короче, ребята, короче говоря, 600 самоцветов просто в никуда. Пухаем, играем дальше. Я не остановлюсь, я все равно хочу зафармить. Блин, а ну без вообще ни о чем. Какой-то ватный. Хух. Ну, что я могу сказать. 1200 самов, но в итоге все-таки мы зафармили. Плюс одна попытка у нас в запасе теперь будет. Но это, конечно, трэш. Я не знаю. Была бы Фрейя, было бы намного, наверное, все проще. Ну, а так... Ну, мы это сделали. По крайней мере мы это сделали. Что у нас получилось по попыткам. Сейчас посмотрим, что у меня собрано по фрае уже здесь. 48. Ровно четвертая часть. Ну, я думаю, быстрее мы, конечно же, однозначно словим огника. Ну, а там дальше видно будет. В общем, вот так вот, ребят, наконец-то мы это сделали. Так, линия обороны появилась. Нифига себе. Что тут в плюхах? Старенькая все. Короче, неинтересная. Даже не смотрел, надо будет забежать. Что глянуть, может на русском там тоже есть. В общем, такие вот дела, ребят. Фармиться на мелкой селе, в принципе, можно фармить. Но надо иметь немножко самоцвета и надо иметь немножко прокачек. Но фармить все-таки можно. А -а -а -а. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.